Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В эфире программа политинформания Ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Сегодня мы будем говорить о политике с таким немножко театральным а, оттенком. Знаешь, Гена, а, был такой а, знаменитый драматург французский эжен ионеско он французский знаменитый с мировым именем классик э, румынского происхождения так вот он является создателем такого театра абсурда течение направления в театральном искусстве называется театр абсурда то есть что такое театр абсурда это действия э, э, действия героев не поддающиеся логике ну, это так образно говоря, да? То есть вы можете прочитать немножко больше об этом течении. Но к чему я говорю? А, на твой взгляд, сегодня в России это театр абсурда или это театр, который работает по системе Станиславского? Вот на твой взгляд, потому что вообще то, что сегодня в России происходит, это довольно интересно как для театралов, так и для киноманов. А, как мне кажется, театр вообще а, есть классический, а есть, а, есть модерн, есть а, разного направления. Но вот абсурдизм, который сегодня происходит, кстати, очень популярный сегодня такой театр абсурда. Особенно в России, и я имею в виду абсолютно серьезно на театральных сценах, и это правда но вот в политике сегодня российской да там действует театр абсурдно кстати один из самых известных российских политиков а, театралов я который промышляет а, драматургией владислав юрьевич сурков на днях а, то ли подал в отставку то ли вот такое знаковое слово был освобожден от обязанностей помощника президента России. Слово освобожден оно в контексте очень важно, потому что сегодня, как мне кажется, в России от должности хотят освободиться многие, поэтому их освобождают. И вот э, этот человек на днях дал очень интересное интервью. И вот мы бы хотели, наверное, сегодня обсудить, да? вот. Давай его... напомним, а, во-первых, телефон а, нашей студии 847 400 52 И тема сегодняшней передачи именно вот то, о чем я говорил. Сейчас мы с Геном немножко поговорим, он еще расскажет нам немножко, что такое театр абсурда. И существует ли он в России, в политике. Или все-таки Россия придерживается старой методы, которая называется «Система а, Станиславского». Итак, Ген, какое интервью дал э, Сурков, и вообще, что происходит с, с изменениями в Конституции? Давай вот так вот кратко мы как бы напомним то, что... Я, я только быстро скажу, что Владислав Юрьевич Сурков, бывший помощник, уже бывший помощник э, президента Путина, это архитектор путинизма, это архитектор э, политики Путина именно он придумал а, вот такой вот девиз а, суверенная демократия а, и вот именно его заслуга в том что 20 лет россия живет вот по такому вот а, по такому как бы слогану до да, суверенная демократия а, театр абсурд и... подожд давай еще напомню одну очень важную вещь в отношении суркова что именно он является сценаристом событий в Украине. в Украине. И он, это очень важно понимать. и Именно он контролировал это. Курировал, он, да, курировал это... контролировал это и направлял эту ситуацию. И а, его отставка связана именно с тем, что Россия пытается изменить свое отношение к событиям в Украине. К событиям в Украине, да. И известно, что его заменил другой э, помощник козак э, и россия россия хотела бы конечно что-то изменить в отношении украины но как мне кажется после интервью суркова это будет достаточно сложно сделать потому что сурков абсолютно напрямую кстати он э, достаточно мне кажется осторожно царедворец но он вчера в интервью э, Своему помощь, бывшему помощнику э, Чеснокову сказал, что Украины как государства нет. Украины нет. То есть, даже дал понять, что это какое-то недоразумение. Он сказал, что есть украинство, не обосновав это ничем. Что такое украинство? Национальность, государственность. Вот украинство. А государства нет. Дальше он пошел еще лучше, сказав о том, что Украина должна заслужить, чтобы Донецк вернулся в ее состав. То есть, э, Украине должно повести, если вот эти вот э, гуляющие люди в Донецке захотели бы вернуться в состав Украины. Вот это вот... А мне кажется, было достаточно жестко сделано, не, не ко времени. Я не думаю, что Владимир... ну, надо сказать, Ген, давай еще о, скажем напрямую, что он в какой-то степени оскорбил украинцев, назвав их. При всем при том, что мы сами можем шутку называть их хохлами, белорусов можно называть бульбаши и так далее, да. Но все-таки, а, когда человек такого уровня говорит, что они такие всякие, ленгом, сленг, сленг. Сленг, да, что они такие всякие хохлы, то это, конечно, оскорбление в отношении целого народа. Да, и на центральных э, каналах им было вчера трудно оправдать вот это вот выражения в отношении украинцев, потому что они все-таки говорят, что это наш братский народ, что мы хотим ä, помириться, но вот такой сленг некрасивый, который часто, кстати, в отношении евреев называют польским словом. И в отношении Кавказцев такие слова есть. Но мы, мы на центральных телевидениях вообще нормальные люди не произносят такие слова. Но вот э, бывший помощник Путина позволил себе вот такое унизительное отношение к Украине, что в принципе можно подразумевать как подставу. Мне кажется, что он в каком-то смысле подставил путинскую команду, которая старается делать все, чтобы как-то все-таки изменить не отношение к Украине, а к тому, чтобы Запад обратил внимание на то, что они ситуацию хотят исправить. Да, и э, все это касается, естественно, санкций. Не просто так они хотят изменить ситуацию Они хотят изменить ситуацию, ситуацию в отношении санкций Потому что они абсолютно, вот эта а, а, группа не выездная а, И давай мы примем звонок, да, послушаем наших радиослушателей Мы вас слушаем Добрый день, говорите, пожалуйста Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте А Вы знаете, сейчас у них риторика изменилась Это уже не братский народ Это уже один народ Поэтому как бы никуда не денетесь, любитесь и женитесь. Вот это, вот, по-моему, они пытаются э, в, втолкнуть в умы Украины. Но мне кажется, что после шести э, лет войны из, из таких погибших у них мало что получится. Скажите, на ваш взгляд да, а, То, что в России сегодня происходит Мы ну, еще коснемся темы Конституции так, Там еще есть вопросы угу. Это театр абсурда или театр времен... Классический театр да, да, Времен Станиславского. Станиславского На ваш это, взгляд это, это точно не Станиславского Я не знаю, что это Абсурда или, или э, Вообще это, по-моему, не, те, не театр А как это сказать а, Пародия на театр Цирк Шапито да, да, вот это что-то такое похожее, потому что э, они говорят, что Украина – это не государство, а многие, э, ну, такие, как сказать, э, комментаторы, я слышала, говорят, что Россия – это не государство, что там, э, э, как говорится, путинская вертикаль, и только убери Путина, и все рассыпется. Да, и вокруг масса, да? Да, так что это трудно сказать, что не государство, хотя э, другие государства, как говорится, еще в худшем положении может быть, чем Украина и все, и никто не возражает, что не государство. Так что это очень все спорные вопросы, но у никогда ничего не бывает положительного, только все, как говорится, отрицательное. Ну, спасибо. Извините. Спасибо. спасибо. Значит, там был еще один тезис, на который меня вот наша радиослушательница направила. Там был тезис еще жестче, Сурков высказался по поводу Украины, он сказал, что украинцев надо принудить к братству. К союзу с Россией, иначе по-другому они не понимают. То есть, вот этот вот жесткий термин как я понимаю, принудить к браку, к союзу, это называется изнасилованием. То есть, это называется э, как бы жесткая жё, жё, ну, как можно принудить людей к любви? Это называется по-другому. И это ну, как бы. есть еще такое понятие как шантаж. Тоже, а, тоже тоже вариант да? при каких-то обстоятельствах можно человек да но здесь, но здесь но э, здесь сурков сказал именно конкретно именно принудить украинцев к дружбе к братству как я понимаю принудить к любви это э, уже криминал и еще одно событие довольно интересное которое произошло по моему если не ошибаюсь ли во вторник или в понедельник могу ошибаться но у меня сейчас может быть гена поправит у знаменитого, значит, пропагандиста Соловьева была передача, по-моему, во вторник, да? Да, во вторник. Где вот его кучка, значит, его этих дружбанов, его люди, которые постоянно у него тусуются, они начали обсуждать тему, которая в свое время, как бы последнее время вообще не обсуждалась, и это было как бы под запретом. И тут вдруг Соловьев эту тему поднимает о том, что будет с Россией, если Путин уйдет. Особенно, особенно очень, как сказать, неожиданно для всех всплыла эта тема, в которой, кстати, принимал участие кинорежиссер Шехназаров, там... Политолог, типа политолог Кедми и многие другие. И там был еще один очень интересный человек по фамилии ты мне Чесноков. Чесноков, помощник Суркова. Помощник Суркова Чесноков. Ген, почему вдруг, на твой взгляд тема потому что мы говорим о театре абсурда и получается что сейчас в россии вот это вот вот эти как говорится такие позывы такие ä, происходят события которые не укладываются в определенную логику почему вдруг соловьев который всегда очень держит как бы нос по ветру да и четко получает инструкции из кремля о чем говорить и как говорить, вдруг поднял эту тему ну вот видишь на Никто толком не может сказать, почему эта тема поднимается. Ее уже, как бы, внутри политологического сообщества, даже политиков, обсуждал, а эта тема обсуждалась, но не выносилась на поверхность. И вот э, Соловьев в своей передаче это озвучил. Озвучивалось это достаточно интересно, потому что они говорили о том, что. Э, россии без путина нет вот для меня это просто очень удивительно есть один человек на вершине и вот они считают что если этот человек абсолютно живое биологическое существо которое может как говорил булгаков человек смертен может в один момент уйти даже умереть или заболеть и они считают искренне что Государственность российская обрухится с его уходом. Что вот это и есть театр абсурда, мне кажется. Ну смотри, уже само то, что эта тема всплыла, и всплыла это не просто тема а каких-то левых политологов или политологов, да, да. да, или даже может быть со стороны оппозиции, да. Она всплыла на передаче человека, который очень четко знает, что происходит наверху власти. Человек, который этой властью проплачен, и, естественно, никогда ничего лишнего говорить он не будет. И тут он задает тему этого обсуждения. То есть, будем так говорить, если э, посмотреть как бы, со стороны, власть ему эту тему задала, чтобы он опробировал ее, озвучил, озвучил ее, озвучил ее mm -hmm. э, для, будем так говорить, э, общественности, для масс, чтобы эта тема как бы завертелась. Или, может быть, другой вариант. А, власть старается подготовить население. население, общество, народа, население к тому, что Путин в этом году, или, может быть, как говорится, в начале следующего года готов уйти. Вообще, все возможно, потому что Россия это такая Византия, да, то есть э, в любой другой стране мы знаем, как политика делается, как она развивается. То есть, всегда существует логика в политике. Логика, да, да, политическая. В России это такая Виза, Византия. А, Все в, в тишине, за кремлевскими стенами, никто не знает, и только оттуда проходят какие-то звуки. Как раньше, ты знаешь, да? значит западные политологи рассматривали что происходит в россии под по расстановке на кремлевска на мавзолея вот как стояли вожди и если они менялись их не исчисление менялось как-то кто-то ближе к брежнему к центру, ну, да, да, да. центру. менялась значит они делали э, э, выводы. выводы насколько кто болен или получил власть или как-то то же самое и сегодня вот э, да, Я есть раз... еще третий вариант mm -hmm. не рассматриваете о том что ему было поручено объяснить народу как будет плохо если уйдет путин ну и и, и, и это тоже это тоже один из вариантов это идет... учитывая то что он пропагандист он же не социолог он пропагандист да он да. пропагандист э -э чекистским словом называется зондирование да ну да зондирование, то есть он то есть... пытается объяснить народу что ребята если Путин идет, ой, как будет непросто, поэтому давайте лучше пусть будет Путин. Да, возможно, то есть и так далее. Вариант, вариант, варианты есть. В, варианты mm -hmm. есть, и никто не знает, насколько это плохо или хорошо. Вот. А, у нас есть звонок, мы можем принять звонок. Добрый день, говорите, пожалуйста. А, добрый день, Атана Здравствуйте, а, Ребята, я, знаете, сейчас подумала, а может, все намного проще? Ведь, э, как говорят, поправки Путина в Конституцию, в общем, это попытка узаконить его пожизненное правление. Ну, может, это да. Может, это как раз, э, как сказать, прощупывание почвы в этом направлении? Вполне возможно, вариант Денсиопина, да? Кстати, Сурков на следующий день в его интервью, у уже задали вопрос насчет вот Путина, и он сказал, весь вопрос в Конституции в том, чтобы обдулить президентские сроки Путина, и все начать с нуля. То есть идет какое-то зондирование, наверное, как мне кажется, чтобы население... То ли сказала да, то ли сказала, ответила. Ну, население Пручить". всегда скажет. Вот мне да. Мне как раз кажется, что зондирование идет именно в том плане, чтобы население сказало, пусть лучше останется. Потому что как, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, не будет Путина, боже, как же мы будем жить. Вот а они это и обсуждали. Но да. это же это такой вариант значит, Сталина, да, то есть как это вдруг. Если Сталина не станет, как же ну, жить Сталина, дальше? Там, в это Россия война, это вечная. Как он помнит, типа, типа все бросаю корону, удаляюсь и дальше Москва вся <пас> на коленях ползет в или куда они, они там ползли. Царь батюшка вернется на престол. Может это вот из этой серии? А это из вечной из этой серии. То, что касается России, вот меня этот э, театр абсурда, да, в какой-то степени даже не удивляет по большому счету. Мне просто интересно за этим наблюдать, как театральное действие, да, с хорошим режиссером или с плохим режиссером. Или с актерами да, хорошими. Или, или с актерами никудышными, или с хорошими. Но мне просто интересно наблюдать, потому что, допустим, если взять Америку, да, то, э, примерно, на сегодняшний день, ну, я условно скажу, да, есть э, Сандерс, который будет противостоять Трампу. Ну, условно, я не знаю, как там Байден вырвется, не вырвется, я думаю, скорее всего, уже... Но мы знаем просто политические да, циклы, есть, которые то, происходят. То мы четко года. знаем, кто, что и как происходит. И потом уже, как говорится, есть Финиталя Комедия. Да? А здесь вообще непонятно, что происходит. Месяц а от знаете, месяца. Мне кажется, Здесь как раз гораздо более предсказуемая ситуация. Ну, предсказуемая ситуация, а это такой вопрос, когда мужик берет виллы и, как говорится, идет на хозяина. Это... Нет, вот эта ситуация непредсказуемая. А я думаю, что... Я думаю, что... Швыряет корону и говорит, идите вы все нахрен, ну, мне надоели. Но царь батюшка смертен, и было, как любой. На коленях, царь батюшка, пожалуйста, вернись. Вот эта ситуация стоподолберга. В, в истории России был только один раз, когда царь батюшка практически шевы корону. Это был Александр Первый. Я не помню а, в дальнейшей ну, истории России. Он ну а Иван Грозный это вообще отдельная история. Тот много раз бросал чего угодно и кого угодно. Ань, Но поэтому... тем не менее, за ним ползли. А это это привычка. Это привычка. привычка заниматься это, заниматься а, спортом. Это вот да. Заниматься спортом на государственном уровне, ползти, это как бы нормально. Это же сказал, помните, это Жванецкий говорил, да? знаменитое его выражение, что мы никогда не будем... А... Нет, вот а там было выражение, что нельзя никогда освобождать тех, кто находится в лагере, потому что они первым, кого они повесят на воротах этого лагеря, это ну, будет тот, кто им дал свободу, и потом вернутся в этот желание. Да, или мы никогда не будем стоять на коленях, <связан> мы как лежали, так и будем лежать. <связан> так что... <связан> а кто их собирается освобождать? Да что вы, Ты не приведи бог. Ну, я, я, не я, я человек добрый, мне кажется, что каждый народ достоин ген, у, гена, у Гена всегда есть надежда. У ну, меня так. надежды такой нет. Вот у него у него еще присутствует надежда. Он считает, что <говорит> она умирает <говорит> последней. Он оптимист, <говорит> в отличие <говорит> от <говорит> меня. Да. Да, я, я желаю всем народам быть свободными и счастливыми. Ну да, оптимист говорит, так плохо, но бывает и хуже. Ну, ну да, да, и такое подходит плохо, тоже. Так но так хуже, пессимист, пессимист это пессимист это реалист в очках, да? То есть он, он видит намного глубже. Вот, спасибо, Ань. Мы сейчас уходим на рекламу и потом вернемся в нашу передачу. Мы возвращаемся в программу э, Политинформания. Наш телефон 847 400 52 00, И сегодня мы говорим о театре абсурда. Э, в России это, естественно, связано с политикой, с тем, что в России в последнее время э, происходит происходит очень много интересных э, вещей. И вот мы это обсуждаем. У нас пока звонков нету. Готовьтесь, пожалуйста, высказывайте свое мнение. 847 4 -2 0 5 2, -2 -0. Ген, а мы сейчас говорили о том, что в программе Соловьева озвучивалось значит, мнение, идея, а, идея мнение, мнение по поводу идеи того, что Путин может уйти. Озвучивалось, знаешь что, формирование мнения Форм... по поводу возможности уходя, ухода Путина Путина. Ген, как замечательно, когда у нас есть это третий мужкетер. А меня интересует интересно послушать народ Что же они да, до третьим да, Мы на троих говорим. Меня интересует, что думаю действительно вот народ. Народ пока что слушает молчит, но на высказывает. народ. Безмолвствует. Кстати, по старой русской традиции безмолвствует. Значит, как мне кажется, не просто так все это озвучивается, то, что раньше могли говорить только шепотом, сейчас у Соловьева, кстати, самого, можно о нем что угодно говорить, и мы можем к нему относиться, но это самый рейтинговый пропагандист среди всех остальных, его передачу смотрят очень много людей, особенно людей старшего возраста которые не особо не особо смотрят youtube а, и именно там было это озвучено и при этом были такие ну скажем тяжеловесные а, пропагандисты кургинян а, был тот же Шахназаров а, был а, чесноков помощник суркова что в принципе интересно этот человек не не всегда и не везде появляется для обсуждения каких-то тем а также был а, известный американский, он русский человек, но американский историк Николай Злобин, который, в принципе, и высказал самую здравую мысль. Но, кстати, там а, надо сказать, что как бы я не относился к Якову Кедми, но этот человек тоже очень хорошо чувствует когда ветер, ве ветер. ве ве ветерок, этот который дует, и он высказывал тоже очень интересные вещи, так же, как и Николай Злобин. Да, и Николай Злобин, послушав... А, очень э, глубокие э, размышления режиссера шахназарова и еще там многих сказал ну вот ребята видите за 20 лет вы пришли к тому что без путина у вас нету государственности мы даже не говорим о народе о стране государственность это политическое все-таки устройство это развитие то есть, государство стоит, стоит на каких-то политических институтах. И вот это все, они сказали, что этого как бы нет. Есть один человек с фамилией Путин. Который решает все. Который решает все. И без которого, мне кажется, даже инвалиды не могут себя чувствовать нормально. Дети э, не могут в детский сад ходить. То есть, вот на нем завязана вся... Вот от отправки войск в Сирию до установки унитаза у бабушки где-нибудь, значит, в Забайкале. Да. Вот. Поэтому у нас есть телефонный звонок, мы с удовольствием примем. Добрый день, говорите, пожалуйста. День. Здравствуйте. Да, да здравствуйте. Вы знаете, уже в России, опыт Ленина Живого. Просто положили его как в мавзолее. А, они, а эти сейчас они пошли дальше. Почему мы взяли класс? Если можно будет вечно живой, человек будет постоянно управлять страной. И можно придумать там якобы всякие, ну, человек что идет, когда правильно ему объяснить. Но все равно это временно. Но человек смертен. Кто бы он ни был, президент, правильно, царь, да, король. Да, вчера вопрос Путину разрешили задать. О двойниках почему-то он вчера отвечал. Ни с того не да, кстати да Спасибо. А, общем, получается, ситуация такая, что сейчас Путин ездит на всякие мероприятия за, за рубеж со своим туалетом. То есть, никаких со своей посуды, Потому что, чтобы биоматериал никакой не попал в другие руки, чтобы ДНК не определили. Может быть, для этого везде. есть причины. Спасибо. Спасибо. У нас есть звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас что, действительно волнует, что Путин будет делать с теми людьми? А, а, нас волнует, что будет делать с людьми? Путин, что будет, будет садить эксцельсийные в, в лагере, А мне это безразлично. Им это безразлично. Так мы даже не волнуемся. А мы не, а мы не волнуемся. Мы обсуждаем это абсолютно разные вещи. Вы когда-нибудь в театр ходили? Ходил, конечно, ходил. Ну да, вот видите. Да. А вы когда смотрите спектакль, вас очень сильно интересует, как актер себя чувствует и почему он играет эту роль. Вы же смотрите да, действия, мы, мы, мы, мы, мы, правильно? Спектакль. С вами я согласен, да, именно спектакль смотрю. Ну Раз. вот, видите, поэтому мы и обсуждаем вот это вот театральное действие. Это спектакль самый настоящий. Ну вот, поэтому мы обсуждаем спасибо. вот этот вот э, спектакль, где режиссер, где есть один режиссер и даже один главный актер и все в одном лице. Спасибо, спасибо, а, Ген. А любишь театр да ну конечно люблю и... вообще-то старый классический театр который кстати любят и в америке школу станиславского никто не отменял и многие прекрасные актеры американские кстати учились на этой то есть к театру абсурда ты относишься ну прямо скажем не очень хорошо <музык> Или он все-таки для тебя смотря, может быть интересен. Смотря как он поставлен. Если он талантливый, поставлен. если там талантливые актеры, да? Если талантливые актеры, талантливый актер и талантливый режиссер, ну вот, например, Серебренников, да, есть в России, хороший режиссер, он тоже ставит такие спектакли. Но я бы не сказал, что я поклонник именно такого театра. Я поклонник театра, ну, скажем, Марка Захарова, и даже при всех его минусах, либо Табакова, либо Ефремова, ну, что-то вот такое. Классическое. А театр абсурдов политики вот это очень э, совсем это совсем другая вещь когда ты не знаешь что завтра будет э, ну вот смотри они обсуждали у соловьева е, должна ли быть идеология э, в россии да? нужно ли какую-то идею подогнать от нее они отказали в девяносто первом году ничего другого не нашли Никто не знает, на чем основывается российское значит, общество, что ему надо. И политики в России, как бы, ну, там есть Дума, конечно, там есть губернаторы. Ген, я тебя перебью, задам такой вопрос, чтобы ты, может быть, сразу на него ответил. Вот мы говорили, что театр абсурда да, – это действия, которые не поддаются логике. Да. У меня на тебе тогда, тогда такой вопрос. Является ли российское общество агрессивным? Как ты думаешь? общество мы говорим об обществе но не на, о, о народе да общество ну, смотри, о, смотря, о, что ты подразумеваешь э, под словом народ смотри общество всегда агрессивно в зависимости от качества жизни как мне кажется чем выше качество жизни чем больше люди работают зарабатывают э, тем я думаю, агрессия... чем больше они зарабатывают, тем меньше работают, тем больше ну, зарабатывают. Ну, я, я в общем mm -hmm. имею в виду, что качество жизни, чем выше качество жизни, тем ниже агрессия в обществе. А, чем ну, и а, социальная защищенность, э, э, э, э, э, э, э, социальная защищенность все, что этому сопутствует. Даже собака, которая хорошо сыта, накормлена, перестает быть Да, она добрая, она добрая. А естественно, когда в обществе, когда в обществе э, сложности, э, которые сегодня есть в России абсолютно, особенно в глубинке, в Москве, как мы видим, там еще более-менее спокойно, потому что все Буд, деньги... — Будка основательная. — Да, да, пока, потому что все деньги сосредоточены в Москве, то, да, а мы же читаем, интернет сегодня, от... мир открыт, и ты можешь читать то, что творят люди. Я не хочу сказать, что уж Америка такая идеальная страна, но то, что в России происходит в глубинке, вот, значит, Приведу простой пример, чтобы как бы не быть непонятым. А, новый премьер-министр России Мишустин поехал а, в самый депрессивный город а, России, который называется Курган. Тот, кто знает, что такое город Курган, он должен понимать, там когда-то работал великий хирург Елизаров. Гавриил и Елизаров. Это был центр, медицинский центр Советского Союза. Я бы даже сказал мир, мирового плана, мирового уровня. Мирового да. уровня. По да, да. Вот. А сегодня это самый депрессивный город, и новый премьер-министр Мишустин приехал в главную больницу а, города этого центра, этого московского центра, да, центра, центра, где он, то, что он увидел, это его повергло в шок. Это не мои слова, это вы можете прочитать даже э, в «Московском комсомольце», где просто не было подставы в хирургическом э, отделении для больных, которым делают операцию. Это было искусственная сбитая из досок такая вот настил. При этом не было монитора, по которому сегодня делаются все операции. Ты не можешь сегодня делать операцию на сердце или какую-то очень э, серьезную операцию без компьютерной э, э, диагностики. диагностики, мониторинга. У них был это просто телевизор, где они, ну, наверное, что-то они видели. Вот Выступление Соловьева. Э, э, МРТ аппаратура, вот ее нету, ее нету. И капремонт не делался 40 лет капитальный ремонт в этой больнице это не маленький город по российским меркам там не делался то есть это вообще 20 мы говорим о 21 веке о почти э, сколько почти 25 лет ну как бы почти кота э, века прошел уже нового века тысячелетия Весь мир может быть живет Что по другим, другим правилам. Скоро, скоро машины будут летать и, как говорится, скоро достиг... страны достигнут такого технологического превосходства, о котором нам даже в принципе представить сложно, да. А между, между тем в городе Курган, а те кто э, хотел бы, ну будем так говорить, поспорить с нами, да, зайдите просто на YouTube канал. Или просто наберите такое понятие, как фотографии из глубинки России. И посмотрите, что происходит. В каком состоянии находятся дороги, в каком состоянии находятся дома, в каком состоянии находятся больницы, ну, вообще, мы, мы немножко отошли от темы, да, мы говорили о, о политическом театре абсурда за Кремлевской стеной. И вот то, что было озвучено, что Путин должен уйти, политолог Кургинян сказал, что на плечах Путина стоит вся российская а, государственность. Вот представьте себе, ушел Путин и все рухнуло. Купол купол рухнул и видимо придавил и самого курдиняна и всю компанию которая значит вот это все к этому все идет. А, об этом а, а, об этом говорила но вообще это удивительно потому что а, как бы даже в советском союзе как мне кажется а не, не было того, чтобы ну, все было завязано на одного человека, да? Там было, там было завязано на людей, на определенных людей, там существовала определенная идеология, и определенные чиновники а, боялись, чтобы... Ну, будем так говорить, не дай бог их исключили из партии. Это было, наверное, самое тяжелое наказание. Ну, я, я имею в виду в политическом плане, да, в Политическом было, плане там было политбюро, было ЦК, на котором, э, в принципе, Брежнев был лидером э, вот этой группировки партийной, да, и вот мы помним, когда он умер, ну, ничего же не случилось, на следующий день выбрали другого еле дышащего человека, и все было нормально но сейчас они конкретно и очень сильно боятся ухода путина видимо какое-то движение в этом направлении есть потому что если бы не было ничего то и разговоров бы не было бы никто бы об этом никак нигде не говорил потому что сейчас многие политологи тему здоровья путина тоже озвучивают Ген давай мы немножко, у нас остается не так много времени, мы уже поговорили по поводу, мы говорим сегодня о театре абсурда э, в России. Конституция, российская конституция сейчас, значит, работают над поправками, группа энтузиастов, патриотов работает над поправками конституции. Вообще, очень интересно за этим наблюдать, потому что обычно... В любой развитой стране с нормальными политическими, значит, политическим укладом такими вопросами занимаются юристы. Люди, разбирающиеся в законах, знают, как их интерпретировать и так далее, и так далее. Юристы. Ну, может быть, еще люди, которые занимаются социологией. Наверное, это тоже правильно. В России этими вопросами занимаются все, кому не лень. Включая, да, включая спортсменов артистов а, медицинских работников а, и каких-то юристов которых привлекли может быть для того чтобы собрать вот весь этот бред который они стараются включить. Кло -кло. вот и, и как-то хоть как-то народу объяснить самое интересное что а, на 22 апреля назначено голосование по изменению. По изменению, при всем при том, что уже к этому времени это все будет подписано, это мы говорим о театре абсурда, да, это будет все подписано, это уже будет все а, заверено, и вот а, будет подано народу, чтобы они, а, значит, дружной а, толпой проголосовали за вот это вот, да вот эти вот изменения. Эдик, а ты знаешь почему 22 апреля? Не потому, что это день рождения господина ленина ульянова а почему потому что если вы посмотрите на календарь 22 апреля это среда то есть они выбрали такой день чтобы не было дополнительно выходных которые бы нужно было бы оплачивать людям то есть если бы это был бы вторник, к нему надо было бы добавить понедельники, были бы большие выходные, и люди, наверное, после длительных выходных не смогли бы э, дойти до, до, до голосования, они бы, наверное, бы это дело отметили раньше. А либо сделать в четверг тогда к четвергу надо было бы добавить пятницу опять получалось бы значит длинные выходные тогда бы люди проголосовали и отмечали бы следующих три uh, дня а это все государству надо оплачивать поэтому они выбрали день где не надо добавлять uh, дни и, значит вот народ не сильно обрадуется. Во вообще вообще будет очень интересно после всех этих поправок после всего того что туда внесут а будет интересно ее почитать конституцию а мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый господа шаги брулы груберы вы знаете мы с вами беседовать не будем потому что вы переходите на хамство до свидания я, знаете, не буду сейчас обсуждать тему многих глупых людей, потому что умный человек, когда будет звонить, он не будет говорить такую вещь. Поэтому ну, это еще одни проплаченные, наверное... Это происк, происки империализма. Но, да. но я просто да. хочу сказать этому человеку, что, видимо, ваши родители не сильно вас воспитывали, и им будет просто очень стыдно на том или на этом свете за то, что вы себя так ведете. Вы хам и грубиян. Ну, и будьте довольны. Ну, и, и плюс, плюс почитательно наверное, нацистов. <сос». <сос». <сос> Окей, хорошо. Забудем об этом человеке, идем дальше. <сос> да, а давай скажу, что, значит, Конституция — это все-таки свод законов, но это все-таки книга, да, где есть а, страницы, <сос». Где, <сос»> где все как бы написано. И вопрос в том, интересуют ли эти страницы а, российский народ, вот а, известная... Спортсменка Исымбаева, которая, кстати, живет в Монако, не часто бывает в России, ее ввели в эту группу по изменению Конституции, где она напрямую и сказала, Конституцию прочла впервые, и у меня есть мнение. То есть, вот представьте, человека ввели в группу, изменению конституции конституция она не знала до этого прочитала ее специально потому что ну обязывала положение и вот этот человек будет писать статьи конституции вот можно представить а, человек который наверное имеет смутное представление о том что такое конституция конкретно не в общем то, что мы считаем, а конкретно. Вот она будет писать новые... Я новые думаю, стать, что многие из тех, кто принимает участие вот в этих доработках и включении разных статей, они как раз-то живут не, не в России, они живут в других странах, имея смутное представление о том, как вообще строится жизнь а, народа-населения России. Но вместе с тем, это по старой такой российской тради традиции... А Тебе можно, но мне можно намного больше, чем тебе То есть, будем так говорить, мы тебе будем указывать, как тебе жить в этой стране Но, конечно, жить за рубежом и при этом бить тебя в грудь и кричать, что он патриот Или она патриот, это намного выгоднее, чем, допустим, ну, быть в России. Это, кстати, касается Владимира Соловьева тоже, обожаемого многими в нашей общине, потому что человек в самые трудные времена почему-то жил в Америке. И живут а, в других странах. А, а сейчас он в вот, но... времени проводит в Италии, ну, на да. Озере сейчас, сейчас у него, благодаря российскому патриотизму, у него значит, на Озерикома хорошие значит, хоромы. Но, как говорится, это его дело. Просто это очень лицемерно, наблюдать за такими людьми. И знаешь, что я хотел бы сказать в продолжении разговора, что вот мы начали с интервью а, владислава суркова где он опять же то ли протроллил то ли сказал правду что он то и не знает жизни российского народа он сказал напрямую я видел жизнь российского народа из окна персонального автомобиля последних 20 лет как известно последних 20 лет а, страной руководит владимир путин а, Сурков, его верный оруженосец который, в принципе вот так и видел и он советовал путину как устроил, как устраивать эту российскую жизнь хотя видел ее из окна персонального автомобиля мне кажется что в этом и состоит вот под конец нашего разговора в этом и состоит театр абсурда актеры не выходят из а, не, не уходят со сцены они играют какую-то роль, не зная даже о реальности жизни за вот, э, значит, театральными подмостками. Понимаешь? Поэтому, поэтому мне кажется, что в этом-то и существует проблема, и это и есть театр абсурдов. Потому что классический театр – это реальность, ты озвучиваешь то, что ты видишь. Ну, а новая конституция тогда получится... Сценарий, сценарий для да. пьесы в театре. Абсолютно. Наверное, мы это Наверное, да. а Под конец передачи хочу всем порекомендовать поинтересоваться творчеством Жана Ионеско и а, как бы а, спрогнозировать его творчество на то, что в России сейчас происходит, потому что а, писатель, драматург, он был великий. А, и это очень интересно с той точки зрения, что непредсказуемость. Российской политики может привести к очень а, нехорошим последствиям в мире. То, что хорошо на сцене и то, что интересно на сцене, это одно. Мы приветствуем всегда хороших актеров, а, великолепную режиссуру. Но когда вот этот театр абсурда, а я еще раз повторяю, что такое театр абсурда, это когда нет определенной логики в действиях. Персонажей. И вот когда эти персонажи э, переходят в политику, со сцены спускаются и вершат свои дела среди живых людей, вот это может быть очень и очень э, плохой ситуацией. И не только для самой России как страны, но и для тех, кто живет в и близко к этой стране, и те, кто живу, живет на удалении от этой страны. Ну, а мы же соседи России, поэтому мы это и обсуждаем. Большое всем спасибо, всего самого наилучшего всего и до хорошего. следующего раза. До свидания. До свидания.